очень при очень красивое. Но ты знаешь, сахалок, здесь кое-чему не хватает. Ой, пойду открою. Цветочек. Да, любовь, любовь. Цветочек. Ты будешь моей девочкой. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Тише, тише, тысяча нас разбудишь, А у нее Поздравляю! День рождения! Ура! Ого, вот это поздравление! Спасибо большое! Ну что, девчонки, идем кусать стас! И панки, какой тот из чего-то мама? Здесь тоже цветочек должно прийти. А, цветочек! Давайте скорее одеваться! Привет, друзья! А пока наши куколки одеваются... Я покажу вам кое-какие подарки посмотрите это сегодняшние подарки нашему сахарку на день рождения и еще кое-какие аксессуары чтобы они были у нас красотки давайте поскорее это все рассмотрим вау ой. ободочек уже падает смотрите какой хорошенький он голубого цвета совсем совсем маленький а вот этот Точно подойдет нашим девочкам. Он такой розовенький, с розовым бантиком. Очень классный. А вот здесь у нас находятся вот такие бантики. Сначала я думала, они подойдут на ручку девочкам, но нет. Вы вскоре увидите, для чего они. И вот эти такие крутые красные очки. Я думаю, они больше всего подойдут перчинке. Ой! Ой! <с> <cannabis analyzed> А вот это самый главный сегодняшний аксессуар для Сахарка. Она же у нас сегодня именинница. У нее сегодня день рождения, поэтому она у нас будет в короне. А вот эти аксессуары я потом покажу для чего они. Смотрите видео, будет интересно. И еще... А, все, все падает. Вот такие классные сумочки с розовым бантиком, сиреневая сумочка с серебряным бантиком. И Мишка, это же самые любимые игрушки нашего Сахарка. Ну что же, поехали дальше, посмотрим, кто и какие подарки принесет для Сахарка. Ну, девочки, долго в этом еще? Сколько можно собираться? Мне уже вкусно. И я тортику захочу кусать. Ну все, все, мы уже идем. Фу, наконец-то. Ну как я тебе панки? Ого, как красиво. Тебе так идет эта платье, петинка. А бантик какой? Ага, мне тоже очень нравится. А вот и мое класные платье. Платье очень при, очень красивые. Вот ты знаешь, Сахало, здесь кое-чему не хватает. Ага. Сахало, вот это тебе подарок от нас на день дождения, чтобы твой шикарный образ был дополнен.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 Очень рада, что тебе понравился мой подарок. Ну что же, девочки и мальчики, а теперь пора накрывать наш стол. Ведь скоро к нам придет цветочек. Ура, ура! Цветочек придет! Ура! Эх, да, любовь, любовь! Ну что ж, давайте поскорее накроем на праздничный стол. Смотрите, сколько здесь всего интересного и вкусного. Здесь есть пицца и тортик. Самое главное, это тортик на день рождения. Смотрите, здесь даже есть упаковки подарочки. Ну что ж, давайте поскорее его откроем. Ого! Ой, вот такой огромный стол у нас. Четыре стульчика. Как раз для нашей ГОП-компании. Смотрите, сколько здесь вкусняшек. Вот это, наверное, овощи. А вот это... Я не знаю, что это такое, но выглядит очень аппетитно. Отправляем все это на стол. И следующий у нас праздничный торт. Вот такой на тарелочке. И здесь у нас уже вот такие два кусочка отдельных, видите? Он у нас с ягодками такой классный. Ой, наверное, очень вкусный. Я очень люблю торты. А вы... А еще больше. Я люблю пиццу. Вот она у нас. Ха, смотрите. Я знаю, что это за пицца. Это маргарита. Видите? Здесь у нас помидорки, сыр моцарелла и базилик. Это национальная пицца Италии. Вот так мы ее сложим. Она у нас состоит из четырех кусочков. И отправляем ее на стол. Ой, что-то упало. Есть еще вот такой какой-то полосатая смузи, очень оно хорошо украшено, ой, какая красота! Я тоже хочу к сахарку на день рождения. А это? Я тоже не знаю, что это такое. Наверное, это какой-то салатик. И, конечно же, сок. Как без него? Но еще нам для торжества нужны приборы. Вот они стаканчики. Здесь у нас вилочки и тарелочки. Сейчас мы это все отделим. Вот такой у нас получился праздничный стол. Гортом и пиццей, и разными смузи, и даже салатом. Ой, пойду открою. Фух, как хорошо, что мы все успели организовать. Сахару, к тебе здесь цветочек пришла. Ну ладно, вы здесь развлекайтесь, а мне еще кое-какие дела. Не буду вам мешать.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 и перейду к тортику. Сахалов, это тебе подарочек от меня. Подарок мне? Ух ты, а что там такое? А ты открой, посмотри. Вау, вот эта красота. Панки, а, умеешь ты угоди. Эм, а, а познакомь меня с ним пожалуйста. Панки, ты что, влюбился? Эх, Сахалок, ты меня раскусила.